Тоже какая-то занавеска. <звы> О -о -о -о, смотрите. Ой, что это такое? Чего? Нихера себе разрез! <звы> Всем привет! Рада видеть тебя на моем канале Тельняшка! Сегодня мы с вами повторим подвиг Геракла, хотела бы я сказать, но нет, это никакой не подвиг. Вы помните, что как-то раз я на Алиэкспресс, наверное, где-то год назад заказывала свадебное платье, чтобы посмотреть, насколько оно будет ок или не ок. Я захотела заказать какое-нибудь свадебное платье на Шайн. Естественно, для этого видео мы возьмем, опять-таки, не самые дорогие платья, постараемся взять за минимальную цену, которая там вообще... будет. Будет, потому что если вам понравится собственно платье за минимальную цену и вообще идея вот этого видео, то мы снимем с вами третье видео, где я закажу какое-нибудь супер дорогое платье свадебное, если конечно же я его найду. Это если кратко, а если длинно, то пойдем прямо сейчас с вами заказывать и искать платье на Шен. Я вообще не знаю, есть ли там свадебное платье или нет, потому что я только встречала обычную одежду, обычные платья, а какие-то свадебные атрибуты я там вообще не встречала. Но ты, мой дорогой друг, не забывай подписаться на каналчик и поддержать меня лайком. Тебе просто, мне приятно, а мы идем с тобой к компуктеру. Заходим с вами на Shine и в поиске вбиваем с вами, давайте, с свадебное платье. Так, ну, я не скажу, что это прям супер какие-то свадебные платья, если честно. Но, по крайней мере, что-то белое тут как бы есть. На Алике, если мы помним, нам прям выдавали свадебные-свадебные платья. Я надеюсь, Денис там одет и не в трусах, потому что его видно, если он там проскачет. Если честно, я не понимаю, почему к платье платье относят просто обычные вечерние платья здесь, реально. Я ищу, допустим, я невестка, я ищу белое свадебное платье. Какого хера мне выдают платья подружек невесты? Это ж платье на выпускной, алло. Класс, на Алике выбор гораздо больше был. Вот, я нашла прекрасный свадебный костюм, ребят, берем. Я, конечно, максимально в шоке с того выбора, который у нас есть. Это очень скудненько. Пока что я выбрала вот такой вариант, вот такой более-менее свадебный вариант, третий свадебный вариант. Все остальное это реально платье для подружки-невесты, либо обычное вечернее просто белое платье. Худо-бедно, я провела не знаю сколько времени, но я нашла два платья, которые в принципе можно назвать свадебные платья, и они к нам Подойдут. Это вот такое вот платье. Выглядит очень красиво и элегантно. Вроде бы просто, но красиво. Стоит оно 2380 рублей. Есть мои размеры, и это классно. Еще одно платье. Выглядит у нас вот так. Вот силуэт э, типа русалка. В принципе, тоже похоже на такое классическое, простое, в то же время свадебное платье. Цена тоже 2550 рублей. У меня хорошие новости. С учетом скидки получилось за все вместе 4583 рубля. То есть платья почти что получились мне по 1000 плюс рублей за каждое, что в принципе дешево. Надеюсь, придет что-то годное. А теперь осталось... Ждать. 2000 я приехала на самокате на почту, надеюсь, мне хватит этой авоськи, чтобы увезти три килограмма моего счастья, которое мне пришло. Возможно, у вас будет вопрос, почему три килограмма, Ну, там еще немножечко другой заказик с Шайн, так что платье весили килограмм, но в общей сложности я привезла домой три килограмма. Кое-как, но я это довезла до дома Это было тяжело Самокат велял из стороны в сторону Пакетик по своим размерам Вот такой вот И весь он где-то килограмм То есть здесь сразу лежит два платья И, видимо, фата, которую я тоже взяла Я очень волнуюсь Но мне дико интересно Представляете, это уже мое второе И третье свадебное платье смотрите Ой, что это такое? Я не знаю, что это. Неужели это какое-то мое платье? Эээ. Если да, то это будет как-то не очень. Что-то как-то доверие, ребят, не внушает. А я сейчас не поняла. Это шутка или что это за платье? Я же заказывала белое платье. Почему мне пришло желтое платье? Да, я глуп и забыла, какие платья заказывала. Так, ну ладно, хорошо. Давайте начнем с белого платья, чтобы меня прям совсем мандражка не хватило. Открываем пакетик. Все, как всегда, упаковано. Ну, я вижу, в принципе, что-то похожее на платье. Судя по всему... Свадебная за тысячу... Ой, что это? Ой, да оно короткое. Это в смысле... Чего? Чего? Ты посмотри... Это боди! Это свадебная боди! То есть я как невеста должна буду ходить в боди? И меня будет прикрывать вот эта тонкая вуаль? А, ты... Да тут ты себе разрез! Все увидят мою пыску! Ты посмотри, какой тут разрез. Охренеть, вот это платье мы с вами купили. Не, ну, по качеству оно похоже, знаешь, на вот бабушкины, опять-таки, скатерти. Вот, вот я тебе прям отвечаю. Вот у каждой бабушки лежала такая скатерть под какой-нибудь чашечкой. Вот это вот оно. Открываем следующее платье. Что, чем-то коричневое. Какого хера коричневое? Оно должно было быть белое. Оно должно было быть белое. ти ти ты, ты, что это такое? Ну, дай, дай, дай, дай. Оно белое, конечно, вот белое, это все белое, оно должно было быть здесь в подкладке тоже белое. Что это? -то? Объясните, что это? Это тоже какая-то занавеска. Нет, конечно, тысяча рублей, все-таки тысяча рублей, ладно. Для тысячи рублей неплохо. Фота, слава богу, что одна, что вторая, обычная, типичная фото. Слушай, в принципе, вот к фате не придраться. Смотрите, какая она красивая. Мне даже она больше нравится, чем мы брали фату на Алике. И, кстати, что важно, вот здесь вот не испорчены вот эти зубчики. Если помните, у, Алифской, у Аликовской фаты у нас эти зубчики сломались. О! Ой, какая она красивая, парочки-то мои, мне прям так нравится. Ну, эта фата мне нравится меньше, но она тоже неплохая. Посмотрите, она более такая густая и объемная, к ней идет еще бантик. Она тоже вот так вот так на гребешке втыкается, и можно при желании сделать вот так. Что-то мне подсказывает, что это платье будет мне безумно длинным. Потому что, судя по этой рыбке, я должна быть двухметровой. Там, где болтается мой подол, там вот столько расстояния. Его рост. Ну То есть мне оно вот так. Неплохое платье, ладно. Но вот цвет вот этот, я вообще не поняла прикола. Какого хрена там этот цвет? Значит, вот наше второе платье. Оно, ну... Тоже достаточно длинная. Выглядит несколько попроще, чем то. Э -э, по длине оно чуть короче, как я и сказала. В принципе, тоже неплохое, но мне реально напрягает то, что здесь ты, типа, будешь ходить, и у тебя будет просвечивать вот это боди на жопе. Это очень странно, максимально странно. А если ты, например, не побрилась, и взрез здесь, конечно, посмотрите, он откуда идет, он идет аж вот отсюда. Если мы посмотрим на два этих платья вместе, то, конечно же, на вид подороже и поприличнее выглядит вот это платье Даже несмотря на то, что тут такая бежевая подклад. Вот это смотрится гораздо проще и Совсем не выглядит как свадебное платье, выглядит как просто платье для прогулки Кстати?! Пишите вы в комментарии свое мнение Один, если вам нравится вот это платье которое с бежевой вставочкой И два если вам нравится второе платье без бежевой вставочки Прическу я решил делать в салоне, но сразу возникли несколько но Мне пришлось носить очень много конкретики, вплоть присылать примеры прически, которую бы я хотела. Так что у нас есть прически, которые мы будем теперь, видимо, ждать на своих волосах. Посмотрим, что нам сделают в салоне. Я иду туда уже сегодня в 13 часов. А до этого момента нам нужно сделать свадебный макияж. По примерам я прислала что-то вот такое. Вот на свою длину и вот что-то такое. В общем, посмотрим, что нам сделают в этом салоне. Надеюсь, что будет плюс-минус то, что у нас есть на фотографии. Ну и и будем потом, соответственно, с вами сравнивать А теперь давайте приступать к макияжу Макияж я выбирала достаточно долго У меня есть пока что вот какие-то вот такие вот варианты Другой, конечно, вопрос Смогу ли я повторить такой макияж? Потому что я не знаю Классический макияж в коричневых тонах делать не хочется А хочется сделать чего-то экстравагантненького а еще ни одна бы невеста не пошла бы вот с такими вот ногтями на свадьбу. Девочка, к которой я хожу уже 5 лет, заболела, а к другому мастеру я идти не хочу. Короче, я сейчас буду наносить такой вот оттеночек. Вот такой вот оттеночек на свои глаза. Я нанесла на вот этот глаз уже базу. Вот этой штукой мы, короче, будем с вами растушевывать цвет. Как всегда, мне сейчас все поначалу будет не нравиться. Блин, возможно, цвет все-таки не тот. Мне кажется, что, может быть, взять более какой-то розовый оттеночек. Но меня как будто ударили. Надо было заказывать взажист. Все-таки у меня свадьба сегодня. Третья, собственно, да, в жизни. Но сейчас делаем, короче, основу, а потом будем под нее уже что-то там наслаивать, подстраиваться и что-то вот из этой категории. Пока что получается не очень, я согласна. Но так у меня всегда по жизни. Я все-таки решила добавить немножечко такого розового, чтобы сделать этот оттенок более такой а, дечачий и нежный. Вот сюда вот мы его добавим, вот так вот сверху наложим, чтобы он более такой прозрачный как будто бы стал. Вот так выглядит первый глаз. Ну, в принципе, в принципе, пока что неплохо, пока что все... Более-менее ок. Вот этот розовый сделан нам глаз более-менее хороший. Основа получилась у меня вот такая вот. И берем теперь более темный фиолетовый. Блин, мне, конечно, так страшно, что из этого получится. Надеюсь, что что-то дельное. Значит, вот сюда получается. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда, то вот сюда, вот сюда. Я пока это делаю максимально дебильно, потому что я боюсь заложать. Сейчас будем это все растушевывать. Так, и вот сюда. Так, теперь надо это все аккуратно размазать. Хотя я и аккуратность, это два непонятных и несовместимых понятия, конечно же. Но будем сейчас как-то это растушевывать, чтобы это было красиво. Наносим вот сюда. Слушайте, ну пока что вроде бы неплохо. А, -а, -а я как будто принцесса, посмотрите как красиво. Я сделала контуринг, я сделала себе носик, вровки, осталось только наклеить на гладные ресницы, и, в принципе, макияж будет готов. Вот такой вот он у меня получился, в принципе, с моими волосами, с распущенными смотрится красиво. Я добавила блесточки, добавила реснички. Слушайте, в принципе, мне норм, как вам, пишите в комментарии, а я пошла собираться на прическу, потому что сейчас уже 12 часов, а мне нужно быть там к 13, поэтому нужно не опоздать, а то мало ли скажут мне, а всё! Раньше надо было все. Поэтому я пошла, а вы можете еще раз полюбоваться макияжем. В салоне мне помыли волосы, предложили чай, что было приятно, правда он был, мягко говоря, не очень, но да ладно. Салончик такой себе, простоватенький, бюджетненький, мне нанесли на волосы какую-то пенку, которая сделала мне объемчик, потом меня закрутили, по обстановочке вы как бы видите, так достаточно просто, расческа с волосами, надеюсь, что только с моими. Меня закрутили по факту и больше-то особенно такого ничего не делали. А, еще начес, это важно, потому что про начес будет дальше. Я пришла домой, прическа немного на ветру растрепалась. Что мне понравилось, то, что девушка добавила объем. В принципе, выглядит красиво, но если бы у меня реально была свадьба, я бы не хотелось вот так вот идти на свадьбу, потому что, ну, как бы это не совсем что-то свадебное, это просто что-то простое. Но мы с вами все сравниваем с сравнением. Вот у нас есть вот эта вот прическа, да. Давайте посмотрим, выглядит ли это так. Мне кажется, что похоже, но не совсем то, потому что слишком много объема в башке. И вторая фотка выглядела вот так. То есть еще как-то эти волосики хотелось бы перекрутить. На что мне в салоне сказали, то что у нас ничего нету, можем предложить вам только шпильку. Типа надо было приносить с собой. Я не спорю, возможно так оно и есть, но когда я прихожу, например, к Тойли, у Тойли всегда есть всякие резиночки, заколочки, поэтому... Один раз был не очень приятный момент Она, видимо, нанесла очень много лака Вот сюда вот мне на И когда она поднесла утюжок На эту прядь, видите, тут черная полоска Небольшая вот тут вот. Я не знаю, надеюсь, что это подгорел лак А не мои волосы, потому что я услышала Прямо вот такое вот и увидела черную полоску на волосах. Я обосралась, потому что я всегда боюсь, что мне спалят волосы, что я останусь лысой. Но, короче, как-то так. Не, ну реально, вот этот начес, он еще так неаккуратно выполнен. Типа, я когда делаю себе начес, я его не чувствую. Здесь вот на затылке я чувствую, вот он начес. Как будто у меня там скатался клок шерсти, знаете, как вот у кошек бывает. Я, возможно, сейчас сделаю ошибку и порчу свою прическу за 2500 рублей. Но, знаете, я лучше сделаю свою прическу за 0 рублей. Если бы у меня дома была подобная плойка, я бы сама себе так накрутила. У меня просто нет плойки. У меня единственная плойка, которая есть, это которая на 3 делает вот эти вот такие маленькие волны и кудряшки. 2500. Правда, я считаю, что это не свадебная прическа. То, что делал Тойли нам тогда в ролике, это было уже больше похоже на свадебную прическу. Там были какие-то там переплетения или косички, да? Я вообще думала, что мастер за два дня подготовится, потому что я, во-первых, прислала свои примеры за два дня. Нет, она меня просто усадила, помыла мне волосы, как это всегда бывает, накрутила и все, даже ничего не заколола. Я уже пришла на студию, тут ужасное эхо, но в студиях так всегда, тем более, когда она большая. Короче, я сейчас буду выбирать платье, правда, я не знаю, какое выбрать платье первым, какое первое примерить, но пойдемте выбирать. Я думаю, что мы начнем, наверное, с вот этого платья, потому что вот это, мне кажется, больше похоже на садебное платье, а вот это больше на какое-то такое прогулочное а вечернее платье, поэтому я его сейчас примерю. Примерять я его буду в примерочной, раз она тут есть, чтобы я такая, типа, вышла, как в голливудских фильмах, и вы такие, вау, как круто. Переодеваемся и начинаем демонстрировать наши прелести. Вот так вот выглядит первое платье. Я не знаю, на что оно предполагает. Если бы у меня не были купальные трусы, то есть предполагается, что ты должен быть здесь без трусов, ребят. Немножечко интимно. Вот такая вот невеста идет, у него вагуська такая, оп. В принципе, платье красивое, но у него есть косяк. Это, конечно, вот то, что срез, находится прям по центру вашей прысочки. А второе вот здесь, видите, немножечко Загибается. В принципе, платье мне нравится. Оно красивое, у нем что-то есть. Кстати, показываю вам спинку. Платье за 2000 рублей выглядит очень экстравагантно. Тут надо вот так сделать, смотри. Просто диван. Невеста Шелушевка. Уже готова это, ночь. Такая-то, та ла мои деньги. В принципе, я считаю, что за свои деньги это платье в принципе вполне себе ок, даже несмотря на то, что есть такие незначительные косячки, возможно, для меня это косячки, а кто-то скажет, а мне все равно, для меня красиво, но просто меня немного смущает этот реально вырез огромный, и у тебя постоянно реально все будет видно и вываливаться. В остальном платье очень красивое, очень женственное. ну и когда ты уже, собственно, в нем, оно действительно смотрится как свадебное, не прям как свадебное платье за 200 тысяч, но оно вполне себе миленькое, делает тебя хрупкой, красивой и ранимой девушкой. Мне нравится. Как тебе? Пиши в комментарии. Грациозно выйти не получилось. Во-первых, платье очень длинное, даже несмотря на том, что я на вот таких здоровенных каблуках. Оно очень длинное. Во-вторых, выбирает ваш животик, если вы покушали. Все будут писать: о, они ребеночка ли вы ждете? В-третьих, мне немножечко большевато вот эта чашка. Если посмотреть в зеркало и выбирать между вот этими двумя платьями, мне, наверное, понравилось больше первое платье. Вот это платье тоже красивое, для меня оно более свадебное, но то мне понравилось больше. Несмотря на мою нелюбовь к бежевому, это платье мне тоже приглянулась, за свои деньги она тоже достаточно неплохо, в нем приятно находиться, ткань мягкая, приятная на ощупь, я вообще даже не знала, что мне идет подобный силуэт, все видео чувствовала себя какой-то мартишей Адамс. Но по минусам я уже вам сказала, немножечко топочется в животике, когда сидишь, что-то как-то странно, но в целом вполне себе красивое и миленькое платье, тоже делает тебя такой женственной и интересной. А еще, если ты что-то уронишь на свадьбе, знай, это платье прекрасно подчеркнет твою попку и все взгляды будут прикованы только к ней В моем случае я доставала кота, который был с нами на студии Это мой жених, знакомьтесь, Марс, скоро о нем вам расскажу в своих роликах на канале Наталья Володина Ну что же, ребята, этот эксперимент подошел к концу и мы с вами можем сделать наши первые выводы Вывод первый, что, в принципе, на Shine можно найти свадебное платье, но, возможно, оно не совсем оправдает ваших ожиданий. Но, собственно, у нас было также и с Аликом. Хотя, что там, что там, платье, в принципе, ок. Единственный бонус Шайна перед Аликом, то, что там действительно платье было дешевле, потому что на Алике я покупала платье за 5000 но, извините меня, за 5000 тысяч платье выглядело вот так. А вот так выглядит платье за 2. Ну и как бы выбирать, соответственно, только нам с вами. Я уже сказала то, что мне больше всего понравилось, Именно первое платье, которое я на себя примеряла, потому что второе, э, ну, мне кажется, все-таки не нравится этот бежевый потом но оно красивое, оно неплохое, оно явно по качеству не сделано, чем первое, но первое как-то экстравагантнее, что ли, было бы оно более аккуратно сделано, было бы вообще на пятерочку с плюсом. Особых прям таких косяков я не нашла. То есть, в принципе, у первого платья я вам уже показала то, что слишком большой разрез, и когда ты садишься, не очень красиво выглядит. Вот сможете вот посмотреть вот на этой фотке, как это смотрится, если ты сидишь. То есть, представьте, сидит такая невеста, у нее как бы вареник наружу, но что поделать. Во втором платье тоже есть минус, когда ты сидишь, оно немножечко топорщится на животе, и если невеста тоже покушает, у нее будет подчеркнуть животик. А это было видео невеста с Шайн, если вы не смотрели мое видео невеста с Алиэкспресс то рекомендую вам его посмотреть. А это видео мы окончательно с вами можем завершать. Надеюсь, что оно вам понравилось. И не забывайте писать ваше мнение обязательно в комментариях. Увидимся уже очень скоро. С вами была я, с вами была я Наташа. Увидимся. Пока.